Т твои дела свои. Аминь. Боже, все силы, Создатели, помощник, Мудрости, источник Начала добрых сил. Ты знаешь то, что я Не в состоянии Без помощи твоей тела славу имени святого твоего успешно совершить не дело помоги руководи мотив вча содействуй мне в конце тебя я буду с улыбкой на лице, Аминь. все силы создатели помощник, мудрости источник, начала добрых сил. Ты знаешь то, что я не в состоянии. Помощи твоей, твои дела свои. Непрегрешения Пошли нам утешение Избавься от осуждения сердце. Забыть. И тот, кто Бога всей душою любит, тот также будет ближних всех любить. Бог есть любовь, любовь всегда готова своим теплом. Смир согреть, обнять И изнемогшим здесь борьбе суровой Надежды луч и счастье подать Господи милости, будь и нам грешником. Господи милости, будь и нам грешником. Господи милости, будь и нам грешником. Господи, милости в бути нам грешникам, Господи, милости в бути нам грешникам, Господи, милости в бути нам грешникам. Долгопадающих к нам придется в нас и очистят от всякой смертной. Нам грешникам, Господи, милости, в буты нам, грешников, Господи, милости, буты нам грешников, Господи, милости, в и нам грешников. Отец наш, который есть на небесах, да, святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Как на небе, так же, на земле. Хлеб нам, насущный, дай нам на день и оставь нам долги. Наши так же, как и мы, оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение. Но избавь нас от лукавого. И его твое. Есть. Царство. И, и сила. И слава. Во веки. Веков. Аминь. Аминь. Отец. Наш, который есть на небесах, да. святится, имя твое, да. придет царство твое, да. будет воля твоя, как на небе, так же на земле, насущный на день и оставь нам долги. Нашим так же как и мы, оставляем нашим и не введи нас в искушение. Но избавь нас от лукавого и Бога твое есть. царство и сила, и, и слава по веков. Аминь. Аминь. Бог мы крепко любим, если с нами Бог, то нет вражды, свет твоей любви дадим всем людям. Своего полюбишь соседа, как себя Полюбишь соседа, своего полюбишь соседа Милой Редактор Редактор